Всем привет, я Даша. Сегодня говорим про большие данные. Немножко из истории больших данных. Мы с вами сегодня говорим про цифровые данные, не про аналоговые. Считаем, все цифры будут только для цифровых данных, то есть то, что хранится в гигабайтах, терабайтах, байтах. История началась примерно с 1986 года, когда появились первые ламповые компьютеры. В этом году процент цифровых данных в мире составлял около 1%. Аналоговыми данными считаются все аналоговые данные, то есть книги, видеокассеты, виниловые диски, все, что хотите, все данные на планете. В 70-е годы, когда люди начали пользоваться компьютерами, у них начала накапливаться информация. Например, информация с телескопов. Информации было довольно много. Шло время. К 90-м годам интернет разросся до невероятных масштабов. В 1990 году, 1990 процент цифровых данных на Земле был уже 94%. Их, они начали расти экспоненциально. Интернет рос, появлялся интернет вещей, про которые вы слышали в прошлый раз, интернет людей, интернет событий. И все это приводило и приводит к неограниченному росту данных, и нужно как-то с ними работать, как-то их обрабатывать. В 1999 году специалист НАСА Стив Брайсон придумал термин «большие данные» и в своем отчете впервые его употребил. Это год рождения термина. Уже через два года Даг Линей в своем большом отчете описал явление больших данных, указал на некоторые их свойства, сделал это не просто термином, а уже некоторым событием в мире обработки информации. В 2014 году Большие данные пережили новый бум, разросли социальные сети. Большие данные начали получать очень много информации из социальных сетей, фотографий. Это стало основным их интересом, основным их источником информации. Однако они не забывают и про большую науку, из которой появились. Даклин Ней назвал большие данные так, обозначил большие данные так. Это данные, которые обладают большим объемом, то есть мы с большой точностью описываем в целиком некоторые явления, можем описать некоторые явления. Это данные, к которым мы имеем быстрый доступ, то есть данные, к которым очень долгий доступ, нас не устраивает, мы не будем называть их большими данными. Например, вы очень быстро получаете доступ ко всей базе ВКонтакта, ко всем фотографиям, не замечаете, что проходит какое-то время на обработку. И velocity, то есть… Variety, то есть разнообразность данных. Например, та же самая база ВКонтакта, Она содержит как фотографии, так видеозаписи, текстовые сообщения. Большие данные должны быть разнообразными. Конечно, большие данные очень трудно обрабатывать. Э, ученые сталкиваются со множеством проблем, такими, такими как анализ, поиск, сбор, визуализация, обновление. Например… Поиск данных. Google получает около 100 миллиардов запросов данных в месяц. И они справляются со своей работой очень быстро. У них получается обрабатывать их просто на лету. Также в последнее время людей ужасно интересует визуализация данных. Потому что, во-первых, это красиво, во-вторых, это позволяет как-то с ними работать обычному человеку, как-то сделать их наглядными. Это, например, визуализация давления на уровне моря и скорости ветра. То есть у нас есть целая огромная база с километровой сеткой на всю Землю, которая говорит нам, какое сейчас давление на поверхности моря во всем мире. Нам нужно как-то это визуализировать. Или, например, прозрачность облаков. Вот на левом, кадре, на левом кадре вы можете видеть ураган Катрина. То есть это прозрачность облаков на всей Земле. Она отображена с довольно хорошей точностью. И это как раз тот момент, когда был ураган. Это граф дружбы. Визуализация всех друзей в Фейсбуке. То есть есть у нас какая-то страница, и к странице привязана страна. То есть мы можем поставить, даже больше, чем страна, привязан какой-то город, и мы поставь, можем поставить каждого пользователя на карту, и пользователей, которые дружат в Facebook, мы можем соединить линей. Как вы можете видеть, на этой стране абсолютно черная Россия. Это связано не с тем, что в России ни у кого нет друзей. Связано с тем, что Facebook не очень популярен в этой стране. В этой стране популярны другие социальные сети, такие как ВКонтакте. То же самое с Китаем. Китай на этой картинке абсолютно черный, потому что в Китае Facebook просто-напросто заблокирован. Как мы можем видеть, самые дружелюбные люди живут в Америке и в Европе. Последнее время… Появилось огромное количество инструментов визуализации данных, и любимый пример — это, конечно же, соцсети, Facebook и Twitter. На этой картинке вы можете видеть тепловую карту твитов слева, то есть э, за каждый э, отправленный твит э, область немного нагревается, становится немного теплее, и по карте можно отследить самые э, твиттерные места в городе Нью-Йорке. Также слева вы можете видеть просто визуализацию полного графа всех подписок в Твиттере. Перейдем к цифрам. Я надеюсь, вы не видите мелкие подписи, это специально. 15 миллиардов долларов. В 2015 году столько потратили IT-компании на разработку своих Биг-дата проектов, биг-дата отделов. Это довольно много, но это не сравнится с 100 миллиардами долларов, что является оборотом индустрии больших данных. Это можно сравнить с бюджетом сельского хозяйства в России или с тем, сколько денег у россиян сейчас находится в офшорах. К сожалению. 10%. 10% — это то, насколько выросла индустрия за последний год больших данных. Это вдвое больше, чем индустрия информационных технологий в целом. То есть эта тема, эта область растет очень быстро сейчас. 4,6 миллиарда мобильных устройств сейчас находится онлайн мы не считаем здесь стационарных компьютеров только планшеты, телефоны и прочие подобные штуки. Один-два миллиарда людей сейчас находятся онлайн. Примерно. Точно никто не знает. Это, как вы можете посчитать, одна седьмая часть населения Земли. То есть у всех остальных доступа в интернет, к сожалению, пока нет. И самое интересное, по-моему, цифра — это 667 миллиардов миллионов терабайт данных сейчас находятся в открытом интернете. Что это значит? Это значит, что если мы возьмем терабайтные диски, положим их вот так один к одному, то выйдет расстояние, примерно равное расстоянию от Москвы до Владивостока. Вот столько информации сейчас находится в интернете, именно в цифровом виде. Конечно, количество аналоговой информации в мире не сравнится с этим числом. Технологии. Самое интересное, по-моему. Технологии очень быстро развиваются и активно используют. Технологии бизнеса очень активно используют большие данные. Например, у eBay сейчас есть 47-петабайтное хранилище. Петабайты — это тысячи терабайт. eBay, как вы знаете, это интернет-магазин. Они свои данные не только хранят, они их еще обрабатывают. Обработка данных — это... Важнейшая ключевая часть работы интернет-магазина, например, в прошлом году 88% покупок на eBay было совершено по рекомендации сайта. То есть если бы людям не порекомендовали эти данные, если бы их не проанализировали, то люди бы не зашли на страницу и не купили. Значит, Анализ больших данных очень помогает бизнесу, особенно таких интернет-магазинов. Amazon совершает миллионы операций ежедневно. И все свои операции он делает довольно быстро и с хорошей приватностью. Facebook содержит сейчас 50 миллиардов фотографий и предоставляет к ним быстрый доступ, предоставляет поиск по ним очень оперативный. Google обрабатывает около 100 миллиардов запросов в день как работают все эти технологии, как им удается анализировать такие большие объемы данных. Они э, используют очень простую логику, но, конечно, усложненную. Они э, используют механизмы рейтингов. То есть они каждой странице или каждому объекту выставляют некоторый рейтинг на основе того, сколько страниц на нее ссылается, сколько страниц, на сколько страниц она ссылается. И это позволяет Google, например, э, отранжировать для вас выдачу поиска, то есть предоставить вам сначала самые релевантные, самые высокорейтинговые результаты. Вообще, в целом, весь анализ данных строится на идее поиска аналогий. Никто из дата scientists не спрашивает, почему это так. Все, спрашив... Все просто смотрят на закономерности, ищут некоторые закономерности но, дата-сайентисты, э, то есть ученые, занимающиеся большими данными, э, не только смотрят на граф друзей и фотографии, они занимаются серьезными вещами, помогают большой науке двигаться вперед. Например, э, в лаборатории Яндекса помогают э, большому дронному коллайдеру. Большой дронный коллайдер имеет 50 миллионов сенсоров, которые 40 раз в секунду замеряют события и того делают измерения. То есть у нас получается 600 миллионов событий в секунду. Из этих 600 миллионов — 100 значимых событий. Для того, чтобы находить значимые события, необходима, конечно, обработка этих всех данных, очистка результатов и так далее. Это все большие данные. Секвенирование генома человека. Секвенирование генома человека может помочь излечить некоторые болезни, а также на основе генома человека уже можно получить некоторые рекомендации по питанию или по физическим упражнениям. Также вы получите некоторые рекомендации через 15 минут. Распознавание образов. Самый интересный и самый почему популярный в последнее время способ обработки данных. Оказалось, что для обработки изображений, для распознавания образов, большие данные очень полезны. И с помощью этой технологии люди уже научились искать раковые опухоли на фотографиях и решать очень многие тяжелые проблемы. Но, к сожалению, жестокий мир не дает ученым деньги так просто за на поиск опухоли, к сожалению. И ученым приходится доказывать всему миру, что эти исследования интересны и важны популяризировать свою деятельность с помощью создания развлечений и привлечения интереса к себе и инвестиций. В частности, для этих целей служит создание таких веселых вещей, как искусственный интеллект, например, для компьютерных игр, или искусственный интеллект как соперник в некоторых играх. Как вы уже, наверное, слышали, недавно был создан алгоритм компании AlphaGo, который играет в Go. И этот алгоритм победил сначала чемпиона Европы по Go, а потом чемпиона мира по Go победил со счетом 5-1. Go была очень сложной игрой. Никто не верил в то, что можно создать такой алгоритм. Просто потому что на каждом шаге у нас есть очень много вариантов. Гораздо больше, чем в шахматах. Также к развлечениям я отнесла рекомендательные системы. Рекомендательные системы окружают вас повсюду. Мало того, что в интернет-магазинах, когда вы смотрите что-то, они запоминают, анализируют и предлагают вам какие-то товары, которые вы будете покупать, что стимулирует и бизнес, и для вас полезно рекомендательные системы советуют вам музыку, они советуют вам фильмы, которые посмотреть. Все эти рекомендации на сайтах, они, за ними стоит очень интересная и большая наука. Но это тема отдельной лекции. И, конечно, самое интересное — это обработка изображений. В тот момент, как раз, когда люди э, искали раковые опухоли или занимались еще какими-то полезными вещами, они внезапно обнаружили, что если взять некоторый промежуточный этап в обработке изображения, то получается некоторая интересная картинка. И в середине прошлого года это, этот факт, это событие просто взорвало интернет. Каждый, наверное, сделал себе удивительную аватарку с помощью нейронных сетей. А это всего лишь некоторый промежуточный результат для программы, которая распознает образы. То есть эта программа должна была сказать, что на картинке находятся два оленя, но вместо этого она просто да, сделала их забавными. Также, когда эта тема начала набирать обороты, люди переключились с случайных смешных картинок на специальное производство забавных картинок и, например, научили скрещивать две фотографии. То есть они берут одну фотографию и заменяют на ней кусочки на маленькие объекты из другой фотографии, и получаются вот такие картинки. Или, например, такие. Они брали фотографию и заменяли ее на кусочки из картин известных художников. Давайте полюбуемся, какая вам больше всего нравится. Да, я люблю Мунка. <смех> да, в настоящее время по интернету ходит бесконечное количество картинок, фотографий, преобразованных с помощью нейронных сетей. Я думаю, каждый из вас может найти, раздобыть алгоритм, который делает вашу фотографию похожей на Климта. Самый важный, по-моему, аспект — это то, как большие данные меняют нашу реальность, меняют нашу социальную жизнь. Большие данные уже вносят огромный вклад в политическую жизнь многих стран. Например, в 2012 году президент Америки создал большой исследовательский институт, анализирующий их большие данные. Говорят, поговаривают, что именно специалисты, анализирующие общественное мнение, привели Барака Обаму к победе на президентских выборах, и он за это сделал такой ответный жест, основал Большой институт. У него есть личный советник по большим данным. Это привело к тому, что в 2014 году в Америке было 6 из 10 самых мощных компьютеров в мире. Они все принадлежат этому дата-центру. Не только Америка занимается этим. Великобритания, Индия — очень активно занимаются анализом общественного мнения с помощью больших данных. Говорят, что выборы в Индии 2014 года были выиграны только за счет очень правильного анализа, сбора данных и обработки данных по общественному мнению. Надеюсь, и у нас тоже когда-нибудь такое будет. Не только, большие данные меняют не только политическое устройство стран, но и нашу личную жизнь. Например, большие данные позволяют уже и еще больше позволят в будущем персонализировать все процессы. Я уже рассказывала о том, как можно персонализировать бизнес процессы, то есть рекомендовать индивидуально для каждого покупателя некоторые вещи, которые его заинтересовали. Также можно индивидуализировать, например, медицину, то есть вы все уже, наверное, сталкивались с браслетами, которые меряют ваш пульс, меряют ваши фазы сна. Эти браслеты, информацию с них может анализировать какой-нибудь суперкомпьютер. Например, сейчас этим занимается суперкомпьютер Watson. И он может давать вам индивидуальные советы по вашему лечению, ставить вам диагнозы, помогать вам, составлять вам диету, помогать вам в жизни. Это позволит в будущем создать большую бесплатную индивидуальную медицину. По-моему, это прекрасно. Также можно индивидуализировать огромное количество сфер жизни, таких, например, как образование. Так что я считаю, что большие данные, анализ данных приведет нас к светлому будущему. Спасибо за внимание. Как можно называть, например, книги бумажные да, аналоговыми данными? Ведь буквы там не являются аналоговой информацией. Это просто цифров... ну, так, можно сказать, символьная информация, которая ну, нанесена не на электронный носитель, а просто предназначена для чтения человеческих глаз, но по сути это дискретная информация. Также любые другие записи угу. формализованные, типа ноты я... или каких-то Я знаю, назвала там это аналогами, наверное, я была не права. Я хотела сказать, что это не цифровые данные, просто не цифровые. Все вся остальная информация. Как это оценивают? По-разному. Когда люди говорят, например, что 94 или 99 процентов всех данных э, находятся в цифровом виде и находятся в интернете, как они считают эти 6 <как> процентов? А, может быть, назвать это компьютерной информацией. Э, ну, можно. Или... Ну, да. ну да. Ну да, информация на компьютерных носителях. Видишь, а -а основная информация. проблема в том, как, нас, как посчитать количество некомпьютерной информации в мире. Как-то оценивают. А уже есть методы борьбы с манипуляциями при помощи больших данных? Вообще-то она и манипулирует, получается, по большому счету, да? Теоретически да. Ну, а уже про, есть. про громкие какие-то процессы, дела так. я не слышала. Даша, скажи, пожалуйста, да. а про персонализацию образования можешь тоже пояснить? как-то Ты совершенно ничего не сказала, а? но мне как-то в голове не укладывается, что там можно персонализировать. Ну, все люди индивидуальные, и для каждого нужна своя обучающая программа в идеале. Для каждого нужна своя школьная программа. Эту Рекомендацию этой программы можно составить с помощью некоторой базы данных о тебе и вообще некоторой базы данных людей. Как рекомендуют тебе музыку, так тебе могут порекомендовать, какие книги читать, чтобы твои личные качества развились наиболее ярко, чтобы не было общих каких-то критериев ЕГЭ, которым все должны соответствовать. А как вы думаете, вот, большие данные поможет создать там искусственный интеллект? Вот просто по а... статистике аналитики создать вот, приблизительно человека? Для создания искусственного интеллекта, конечно, нужна обработка больших данных. Ну просто мы берем тысячи миллион человек, обрабатываем угу. и их, и сдаем ему поведение практически своим человека просто а, по анализу. Да, но сейчас создаются нейронные сети, электронные. Это очень широкое, новое, очень горячее направление. И что они делают, фактически они правда обучаются на поведении реальных людей и могут имитировать. Ну, чат-боты, например, сейчас достигли очень хорошего качества. Тест Юринга компьютеры проходят легко. Спасибо. Тест Юринга — это когда нужно определить, робот или не робот вслепую. Люди не могут определить. Сейчас можно я добавлю по поводу обработки больших данных, вот, по поводу создания искусственного интеллекта. Самый большой прорыв в создании искусственного интеллекта произошел в 2013 году, когда Google купил YouTube. Они взяли YouTube, они взяли нейронные сети и стравили их с друг с другом. И точность нейронных сетей, распознавание объектов возросла практически на 60%. Почему? Буквально за несколько дней YouTube научился определять два объекта. Объект А — это был гомо sapiens, и объект Б — это были котики. Нейронные сети решили, что они очень важны для людей, и выделили их в отдельный объект. Поэтому чем больше э, данных для анализа, тем больше и разумнее становятся нейронные сети, и чем, тем меньше процент их ошибки в определении информации. Вот, собственно, что хотелось добавить. Я все хотела добавить про манипуляции данных, у Гугла в начале 13 -го года вышла замечательная статья, как небольшое изменение в ранжировании поисковой выдачи может манипулировать э, общественным да. мнением при да. политических выборах. А Гугл заявил, что он может изменить результаты выборов по своему желанию. Выдвинуть, лю сделать любого кандидата президентом. Так что я думаю, что большие данные, в принципе, хорошо используются для манипулирования политическим мнением. А вот как их использовать, чтобы бороться, ну кто с кем борется, это большой вопрос. Да у меня традиционный наверное, вопрос, который пошел сейчас с прошлого мероприятия про э, интернет вещей. Так. Это вопрос безопасности, потому что эти штуки следят за нами, они запоминают наш, как каждый наш шаг, анализируют его uh -huh. теперь, имея вкупе вот, с интернетом вещей, имея дома там очень много, Вещей, которые имеют датчики, которые следят за нами, и имея механизм для анализа этой информации. Ну, а... я считаю, что всю эту информацию о возможном слежении нужно изучать, нужно ее не бояться, и это не повод впадать в панику и в паранойю. Да, за нами могут следить. И скорее всего следят. Спецагент в качестве эксперимента пытался исчезнуть. Он выкинул все свои телефоны, все свои карты, уехал куда-то. Остальные, остальные пытались его найти, весь его отдел. Они нашли его, по-моему, за 18 дней. Поймали просто где-то за руку в магазине, когда он расплачивался наличкой. За нами, за всеми, конечно же, следят. Нас всех очень легко отследить, но это не повод впадать в истерику и бегать, и кричать. С этим надо, это наша новая реальность, надо с этим жить. Да, отлично. <смех> Опять же, есть офигенная статья от Google. Я знаю, что вы делали прошлым летом. Можно понять, где был человек, что он делал, чем он отравился по его поисковым запросам. Да. Учитывая, что у Гугла есть еще у Гугла есть еще трекер, который отслеживает, где ты находишься. Если его если его не выключить, то Google знает, где вы прямо сейчас. Была такая история, когда отец узнал то, что дочь беременна раньше, да, чем сама да, да, да. дочь. Он подал в суд за то, что ему оскорбительно рекомендовали подгузники и памперсы, а потом через некоторое время забрал иск позорно и сказал, что она правда беременной.